Ну, пой. Пой. А теперь поем. Пой песню, пой. Пой песню, пой. Вот как в старых ребёнках, когда по раду учили песни. Помните? Это, да. Mm -hmm. А теперь, Игорь Павлович, приготовились. Давай, да, Игорь, ну уж пой. Маленькое вступление. Раз. Были <музы> два друга, друга В нашем ползи кой <Завы> песню Пой ой, Если один, один Из друзей Грустил, смеялся И, усмеялся, и другой И часто Ссорили Эти друзья Ой, песню Пой и, <музы> <упорнят> и, и если один Говорил никогда, не никогда, никогда, нет, говорил другого, И если один говорил из них, не говорил другого, и кто бы подумал ребята не мог. Выставь себе командир Пой и весь ухой На Запад поедет один из вас На Дальний Восток, другой На Запад поедет один из вас На Дальний Восток, другой Друзья Лейбнольин, ну, но что, что? Пусть я, ой, песню пою. Ты мне надоел, сказал один, а ты мне сказал другой. Северный ветер крепчал, крепчил, ой, песню пою. Один из них ветер слезу рукавом, ладонью смахнул другой. Один из них вытер слезу рукавом, ладонью сместил другой.